Всем привет, вы на канале ТВ, и сегодня я снимаю предложение сериала второго сезона. Мой новый друг, это второй сезон, вторая серия. Давайте начинать. А -а Ай, помогите! А ну-ка, прочь от меня, прочь! А если вы кто-нибудь увидите меня, прочь, прочь! У меня оружие! Да. А, а что вы там кричали? Ой, да Ой, я так кошку напугалась Так испугалась кошку Ой, такая страшная Из-за угла выскочила, думала дракон Надо убрать оружие ля ля ля ля ля ля, -ля. Надо пойти Слава богу, я в безопасном месте Ой, блин Не люблю драконов А тут еще этот глупый дракон Ко мне привязался Ладно, я пойду к себе домой. Надо ничего не говорить родителям. Ну, не встречала драконов, хотя папа мой и мои родители, они не любят драконов. У нас вообще никто не любит драконов, потому что у нас война с ними, можно так сказать. Ну, короче, мы не очень любим драконов. Ну, не знаю. Ну, если я его убью, то... Я стану настоящей пони. Настоящей воительницей. а? А это я и хочу. А то все говорят, что я миленькая, добленькая, не совсем похожая на других. Я хочу быть такими, как все. Ладно, я пойду домой. или еле домой проскользнула, чтобы не заметили. Мама. Доченька, где ты была? Я тебя не видела сегодня дома. Ты что, гуляла без спроса? Блин, мам, извини, я просто... Ходила кексики покушать. Ну ладно. Кстати, сегодня твой папа хочет тебе сказать, что ты сегодня можешь пойти и будешь учиться драться с драконами. Что? Ты же знаешь, не хочу я, не умею. Мне не нравится. Доченька, ты должна, но я не хочу. Так, доченька, все, разговор закрыт. Я пошла к себе в комнату. Ой, блин. Думаю, них, не... ой, не знаю. Ладно. Лягу спать. Утро вечером длиннее. Утром. Так, доченька встаю. Доченька, доченька, ты где? Где моя дочь? Так, так, так, так, так записки нет. Куда она ушла? О нет, где этот дракон? Я докажу, что я не трусишка. Выходи, ты, дракон. У меня для тебя вкусняшка. Вот ты, ты любишь курицу? Иди сюда. Ну где же ты? ?rando... Ну где этот дракон? Будешь а... рыбку? эту ножку ножик <свист> а мой. Да, лучше я его уберу. Ух ты, ты такая красивая, ты девочка. Грамгильден зовут я. Давай. Это... Ой, мамочки. Красивая. А... Ой, ну, можно будет с тобой поиграть, но ну, я не знаю. А, играть хочет. Что если я тебя... подключу? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока-пока-пока.